Друзья, мы сейчас находимся где-то в московских очень узких улочках, и сейчас мы идем в гости к моей подруге Маше Фиксон. Она занимается женской одеждой. Это обзор еще одного няшного бизнеса, но с реально большим результатом. Маша, тебе 29. Ты в бизнесе с 25 лет. 24 лет. До этого у меня был свой аутсорсинг бухгалтерского учёта. Во сколько лет ты начала свой бизнес? Сначала я работала главным бухгалтером крупной юридической компании. В какой-то момент у меня было прединсультное состояние. Я просто уехала с работы на скорой помощи в неврологическое отделение. И потеряла сосуды в правом глазу. Я думала, что, ну все, конец, потому что вся моя работа это компьютер 1С. И я держалась внешне спокойной, а как раз из-за того, что я не выплескивала. Мне врач сказал: "Маш, научись матом ругаться". Вот проматерилась бы, не заболела. А в туалет? Как дала жару там? Ну, да, вот такие человеческие советы. Миненько. Да, отдохнуть, просто погулять. Погулять mm -hmm. в Париж. И я в Париже поняла, что хочу что-то вот это вот такое. Сережечки какие-нибудь вещающие продавать. 30 тысяч рублей я накопила. Я сделала первую закупку тогда украшений. И 15 тысяч я потратила на сайт. То есть это было какое-то микроскопическое все. Я хотела научиться продавать. И я хотела путем рефинансирование, да, это сохранение своей же прибыли, приумножить это. Первые какие-то большие деньги я заработала на ломбада Market. это было 150 тысяч рублей. Да это и... был прорыв, да, за день. Я просто безумное количество сделала. И сколько себе потребовалось денег для того, чтобы начать этот бизнес? Такие точки, это 30 тысяч рублей на первую закупку, потом 60 тысяч на первую капсульную коллекцию, потом 300 тысяч на первую крупную коллекцию, и вот уже 300 тысяч у меня за месяц в 600 превратились, и тогда я смогла отшить э, больше, э, дать на реализацию целиком это все. Если мне не нравится, мне к сожалению по лицу видно. Я всегда говорю, очень хорошо. Ну вот ты сказала, что ты не могла эти миллионы сделать, они тебе нужны были? Очень нужные были, да. Зачем тебе нужны были деньги? Во-первых, у меня такая ситуация, что вот у меня все продолжается, больной мой глаз, да. Второй момент, очень хочется что-то создавать самому, и это бизнес. А критерии бизнеса, это именно успешности, нужности людям, это деньги. Ну, а сам бизнес стал доходный на какой месяц? Он всегда, он никогда не был в минус. То есть он просто рефинансируемый был. То есть да с сразу... первого месяца ты начала зарабатывать по факту твой бизнес. С первого месяца. Если бы мне нужно было, если бы я просто вытащила, я на том же уровне осталась. Из-за того, что я не хотела кредита, из-за того, что я хотела быстрее вырасти, я деньги оставляла. И еще я ни разу там, никому не задержала зарплату, в аренду. И мне, был, мне очень важно... не брала вот это, в долг, по-моему. Не брала в долг, долг. Мне важно вот это пространство маневра. Мне очень важно вот это вот, уйти на закат куда-нибудь. У тебя сейчас три бренда. Да. А, мужской, женский и еще что-то. Это пижамки, пижамки нижнее да, белье. С белье. А, сколько ты сейчас зарабатываешь с этих трех проектов? И сколько ты сейчас на себя тратишь примерно ежемесячно? Наш оборот доходит до 13 миллионов в месяц. В месяц. Чистая прибыль колеблется от 4 миллионов до 6 миллионов в среднюю погоду. И про... Про то, сколько я трачу, приятно, трачу или вытаскиваю, я вытаскиваю всю прибыль, но трачу, я могу потратить там какой-то минимум, который мне на еду и на квартиру хватит, и остальное отложить, это там может быть Шапинг. от 100 тысяч до миллион двести, да, в зависимости от каких-то задач, что-то нужно, что-то, но я очень много коплю. Круто. Но при таком, при, при таком доходе ты, ты еще хочешь расти? То есть у тебя есть желание такое? Мы, есть ли цели? Мы обязательно должны расти. для фиксация бизнеса – это самое глупое, что может э, произойти. Да как вали со стране чудес. Для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Значит, когда Стоять заработал и пришел первый заказ, я его не увидела. Я не увидела свой первый заказ, потом через неделю захожу, а там у меня купили сережки, и я позвонила, Ты вот такая... я... <связывая> <связывая> я плакала, бегала по комнате, начала собирать заказ, там зак... заказ какая еще что-то. Да, Я подумала, какая же я дура, я же не знала, что надо почту проверять. Одна... <связывая> Она, Вот, кстати, на что я надеялась, да? что Архангел Михаил ко мне спустится. И... Я позвонила человеку, сказала, простите, я проглядела свой заказ, я вам сейчас привезу заказ, я, не знаю, еды положила туда, еще, еще положила сережки, я, я сказала, бесплатная доставка еще, я доехала, я извинилась, я, не знаю, мне кажется, может, руки только не целовала. Сама привезла заказ. Конечно, и вообще я долгое время сама прямо у метро встречалась. Я тоже друзей. сначала первое время сам заказ развозил в своей логистической компании. Это было классно. Да. Сколько ты сейчас денег тратишь на маркетинг? 30-50 тысяч рублей на директ. Это директ идет на розницу и опт. Где-то 400-500 тысяч на блогеров. это бартер. И если говорить о расходах на рекламу съемки, то у нас может быть... До 10 съемок в месяц, от 6 до 70 тысяч. Нас могут смотреть люди, которые продают там ну, что-то такое осеннее, зимнее, весеннее. Вот как вне сезон продавать? Пусть сидят дома, ничего не делают. Мы все сделаем за них. Это первое правило, да? Да. Хорошее. Давай три совета девочкам, которые хотят запустить свое производство одежды и продавать ее потом. Люди, концепция и э, реальная возможность брать на себя ответственность по производству. Это маленькую-маленькую выбирать какую-то вещь, маленькую нишу, но так ее обсасывать по упаковке, по дизайну, по а, таргетированию. И прям их любить до безумия. Но любить не потому, что их надо любить, а, наверное, скорее всего, быть такой же и любить себе подобное. Начать с этого.